Сегодня двадцать лет спустя, Луна все та же, звезды те же, Но ты, мой сын, мое дитя, стал взрослым, Только как и прежде, С улыбкой смотрят на меня родные черные глазища. В них озорство и солнце дня, Добра не ручеек. Ручище, не расплескай его, сынок, Пусть взрослость не озловит душу, Родного дома огонек тебя согреет, Не затушит пусть ветер будничных забот, Желаний радоваться жизни. Пускай любовь к тебе придет, Большая, чистая, как в песне. Пусть не остудят жар души, Обыденность и серость быта. Мой сын, сдаваться не спеши, Если судьбой ты будешь битой. Пускай горбатая беда Обходит твой очаг домашний. И пусть не станет никогда Твоим позором день вчерашний. Пусть вера, радость и любовь твой озаряют путь, сыночек. Твори добро без лишних слов и стань счастливым очень-очень.